Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Обратите внимание, вы уже извините за беспорядок. Все внутри уже оборвалось и надоело. Пожалел заново своих кроликов, приехал с клюку Как вы знаете, все я езжу клюкву, дополнительный заработок. Кто-то это приветствует, кто-то не приветствует, но не об этом. Пожалел кролику вечером, супруга все-таки одна. Я уезжаю в 4 утра и приезжаю только в 7 вечера. На ей свинки, на ей кролики, короче, все хозяйство Плюс еще трое детей, их нужно в школу отправить, двух В садик, в школу Наварить свиням три к чугуна поесть Короче, очень все это сложно Я пожалел и слышал, на вышках у нас сено хранится И чтобы она меньше моролась, на ночь наложил им во все сельники Вот, можно обратить внимание, сено Ну, день прошел, вот я заново только что приехал с клюквы Урожай более-менее, сколько я? 128, да? 128 рублей я заработал. Это уже чистыми минус дорога э -э, покушать. Э -э, 31,5 килограмм я от этого набрал. Клюквы. Ну, видео об этом еще будет. Э -э, посмотрите, какое вы, извините за выражение, детей берете от экрана срач. Вроде казалось, сено, но золотое сено, люцерно-клевер, только кушай. Ну, срач, это постоянно срач. Надоело это мне все. Мне привезли буквально пару дней назад брус. Правда, он сыроват. И вот так будет у меня крольчатник. Я, как вы знаете, еще в отпуске. В отпуске до 8 там, или 7 следующего месяца. Сегодня у нас какой? 23, да? Угу. 23 числа. Моя задача сейчас поставить крольчатник. Из чего я буду делать крольчатник? Сено, салам. Брус вот здесь будет один лежать. Пойдем с той стороны покажем. Второй брус будет лежать на уровне вот той стены То есть этот брус лежит по этой стене А здесь вот так Здесь всего 4 метра ширина Но 4 метра ширины а, Встань туда 4 метра ширины для меня не нужно То есть у меня будет один ряд здесь И один ряд здесь Мы на один ряд откидываем грубо говоря метр То есть у меня проход стоится 2 метра Что тут плясать буду лежать? Нет конечно же Вот рулетка 4 метра было здесь я хочу сделать 360 то есть на метр шестьдесят сделать себе проход может быть на метр пятьдесят и там метр сорок и запас будет для клеток для честно для меня не страшно построить наверное вот этого сооружения будет стена здесь будет 2 это все будет убираться так как здесь кролики они становятся сюда эта клетка это будет вот так сделано во ну, следующем видео друзья и те тоже разборется кроликов пересадим сюда стенка здесь а эти клетки мы пока оставим потому что кроликов мы убирать не будем то есть будем и строиться и кормиться плановые кролы все равно принимать мы обязательно будем то есть нам не помешает здесь вот стена не помешает здесь ходить чтобы мы могли покормить своих кроликов открыть клеточку и показать вопрос из чего же я буду строить Ух, бросаем брус по низу так как это не наш дом не наша земля и нам здесь заливать ленточку нельзя то есть сооружение будут примут как монолитная или как там по другому слову это их красиво, не знаю в дело того что за это нам штраф дадут поэтому я буду ставить их на столбики может даже и заливаться не буду почему потому что по низу брус стойки каждые 2 метра из этого же бруса по верху брус высота здесь будет 220 там будет метр восемьдесят и стены между вот этими брусками каждые два метра я буду зашивать, Пенопласт. пенопластом. Пенопласт пятерка, не знаю, морозостойкость, не знаю, там, блин, суперпупер. Кирпич не куплю, блок тоже не куплю, дерево вообще дорогое. Трое детей, заработок только клюквы, отпускные. Там стыдно говорить. Поэтому буду зашивать здесь просто на пену садить пенопласт. Потом разбогатею, кидаю в сетку или там или еще что-нибудь. Ну, это уже потом. Мое дело сделать с пенопласта одну стену и сделать вторую стену там. С пенопласта. Кинуть перемычки и снизу. Снизу тоже подшить пенопластом. Стоит сделать герметичное помещение. В конце будет вытяжка принудительная и приточка. То есть может вытяжка здесь, а приточка будет в конце. <coughs> Приточку будет из вентилятора из машины. Каркас поставим, но ну, это уже потом. То есть помещение мне построить не такая-то большая беда. Ну, я так думаю. Я уже посчитал, сколько мне понадобится. Я это все вам, друзья, пишу, Сколько я дал за брус НБУшный. Сколько я дам полностью за пенопласт. Сколько отдам я на шифер, потому что я шифером буду подшивать И сколько под низ шифера а, пущу, тоже пенопласт Мне страшно, друзья, я ни разу не делаю металлические клетки Я привык из этого какашек делать клеточки, Поэтому якобы не боюсь Дерево, а вот металл, не знаю То что, друзья, пишите, советуйте Ой, Может кто-то будет делать, я может легче купить, но не знаю Поэтому я еще раз повторяю Езжу клюку, чтобы заработать немножко денег по поводу кроликов, ну, кроликов, блин, ну, убирать я, конечно же, не хочу. А, от кроликов нафиг тогда я буду строить, кого сюда заселять. Поэтому кролики, конечно же, останутся. Свинки, ну, само по собой, тоже останутся. Так что, если кому интересна эта тема, может, кто напишет, от меня сейчас отговорит по поводу того, что не нужно строить стены из пенопласта пятерки. Честно, думал, вообще тройку, но подумал, что тройка... Тройка-то вообще ужасно, и... Короче, пятерка. Сутку я точно не стяну, потому что у нас сейчас, вот я ездил сегодня в Кличев Я живу в Кличевском районе, смотрел пенопласт, получается пятерка, метр на метр, э, 7, со скидкой 7,50, наверное Это метр на метр. Это, конечно же, тоже дороговато. Мне сюда надо листов 40 только на стене Даже больше, заперили там еще. Это под 45 листов. Стабильно. 40, ну, 50 будем брать, 50 листов будут может там один-два на метр есть но немножко почему-то дороже в другом магазине может поговорю можно сделать скидку сделал обзор магазина дальше что мы хотим пошли покажу брус ну вот друзья брус не привезли сюда склали это сооружение купил сосед вы знаете это не мое сооружение здесь был предыдущий хозяев свинарник поэтому они тоже наверное ну я не знаю короче они купили будут забирать Это этой осенью вот мне брус. Брусом мне достаточно пустить как по низу, так и по верху и на пирамычку тоже поставить. Планируется строить, еще раз повторяю, 3,60 ширина и длина получается будет порядка 8-9 метров с тамбуром. Хочу тамбур построить, чтобы можно было зайти, переодеться, поработать, назад выйти. Ну это в планах, как там получится дальше. Пойдемте на во двор. Кто еще планирует заводить кроликов и держаться в деревянных клетках, как я это делал, посмотрите. Вроде убираешь, вроде все чистишь вот ну, это дерево Дерево, пленка тем более сверху не рвется Покупать что-нибудь дороже и настилать Это как бы и на вечный там, Я знаю, что или линолеум сюда наверх Ложит, и сюда линолеум ложит Но это хорошо, когда у тебя одна, две, три клетки У меня здесь уже их, наверное, штук 15 Может чуть меньше, но все равно И куплять отдельный линолеум Или какое-то отдельное покрытие Ну его нафиг Вперед тем более, друзья, как вы понимаете, что вот это все уже настолько надоело Каждый человек, который заходит через эту дверь, покажи дверь, я тоже нужно переделать Вот они в этом году Короче, все друзья, которые ко мне приезжают, они весь видят, это вот срачник Это некрасиво, вот это я не убирал буквально 3-4 дня, потому что я езжу клюкву, поздно приезжаю Какая уборка тут, еле ноги волочаешь Поэтому все это снести, а там построиться Как это получится? У меня осталось сегодня 23-го, в этом месяце 30 с там Дней 7, ну дней 15. За 15 дней должно стоять помещение. Но вот начинку внутри, это конечно же для меня будет посложнее Ну а так, что мы свинок мы еще не кормили, честно. Жинка поленилась сама, а, кушать наварить э, свинкам. Сказала, на кухне варить им не буду, опять-таки а не топится, потому что все мокрая. Дождь еще практически целый день. Горбузов еще достаточно. Здесь осталось купить немножко шифера, а точнее 8 листов и доделать. Здесь я сделал небольшой навес для мотоблока, потому что мотоблок есть, а куда ставить его нету. Просто он стоял всю зиму в прошлом году, э, как вот там, на траве, без навеса. Здесь будет тоже навес. Ничего сложного, прибил, поставил каракину, надел соответственно здесь никакого теплого помещения мне не нужно мотоблок блок заводился минус 23 градуса или 22 не буду брать спичка моя почему-то уже А не горит все хорошо горит Уф. ну что еще друзьям вам рассказать про кроликов я думаю в следующий раз я вам расскажу а, бензопила поломалась ну там не знаю может кто поможет рекс иди в баню а, так что может кто поможет там друзья есть Знакомые есть, которые может посмотреть сделает сделаю. Так что, как только бензопило я ремонтирую, отремонтирую. Еще денежку то есть раза 3-4 ягодки мне нужно и съездить, потому что это копейка, за которую я смогу купить пенопласт, гвозди, пену, пистолет новый, потому что тут уже пришел кандрик. 4 баллона использовал э, дешевым пистолетом. И на пятый. Все. Так что, друзья, оставайтесь со мной. По тему пенопласта обсудите. Если это нормальная идея, напишите, что нормально. Если это ненормальная идея, у меня все сдохнут кролики, потому что там будет холодно, напишите. Но я повторяюсь еще раз: это первоначальный план, который для меня воплотим. То есть, что-нибудь из другого материала. Я уже, друзья, пересчитал: это мне нужно мои зубы на полицию, жены, то есть, Жинки и всех детей сдать приют. Тогда я может что-то. Что-то, что-то, потому что поехали, покупали сегодня обувь, так я за голову взялся Мне надо два дня в ядов быть, то есть, чтобы обуть их. Ну, Ладно, друзья, не об этом тема, тема кроликов. Подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной Делитесь в социальных сетях нашей постройкой, будущей Всем спасибо за просмотр, всем пока